Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Богданов, я руководитель компании Мастер Продаж и сейчас я хочу вам представить корпоративный тренинг по продажам для вашего отдела продаж. Самое главное, что вам нужно знать про этот тренинг это то, что мы его предоставляем на русском и румынском языке в любом конце земного шара и мы его еще можем предоставить на вашей территории, в вашем офисе или вашей компании с выездом к вам. Этот тренинг для сотрудников отдела продаж из одной компании. Корпоративный тренинг «Мастер продаж» готовится специально для вашего отдела продаж, для продукта, который продает ваша компания, для ваших сотрудников, и он основывается на потребностях как всего отдела продаж, так и каждого сотрудника в отдельность. Готовясь к предоставлению корпоративного тренинга по продажам, мы проводим интервью для каждого сотрудника из вашего отдела продаж. Мы проводим тестирование каждого сотрудника, а также проводим письменный опрос для того, чтобы выявить именно те проблемы, которые существуют у ваших сотрудников и в вашей компании. И только после этого мы готовим обучение для каждого сотрудника в отдельности. Напомню, что отличительной особенностью этого обучения состоит в том, что этот тренинг на 75% состоит из реальных практических тренировок. После того, как мы проверили результаты нашего обучения в других отделах продаж, мы заметили, что мы смогли поднять результаты до 200%. Для подробной информации оставьте заявку. Можете теперь оставить заявку. Оставили заявку. Оставьте заявку.